У вас даже одно не помещается в месте. Нет, не у меня. Я понимаю. Камская сумка должна тоже поместиться. А, Нет, это мое. А, вы двоём? Да. Угу. да тоже. То, то, то, давай, будет. держу. Вам нужно платить, чтобы у вас так будет. Кручевое платить, тобой нельзя на бок походить. А где Здесь, на месте, я поменяю. А, здесь будет учесть. А, здесь, я, здесь. я а, пробовал. Деньги? А деньги? А, а. А скажите, а еще дополнительно можно ссылку, да? Нет. Нет? Все, конечно, а, это в обеде, все? Все, что вы проносите с собой все на машине. А, все понял. Если вы двоем, то у вас, mm -hmm. вдвоем рюкзача... говорим, ага. Давайте, хватит. Приветствую вас, друзья и гости канала. Только сейчас я с уверенностью могу сказать, отдышавшись от перелетов. То, что все прошло хорошо. Конечно же, не обошлось без каких-то трудностей, нюансов, но в принципе этот этап пройден. И сейчас вы посмотрите видео, на котором я вам покажу, как мы это все проходили, где об этом почитать, какие приложения нужно загрузить на смартфон, например, и как это все работает, в чем их преимущество. Ну все, друзья, давайте смотреть ролик. весит он около 5 килограмм там еще будут мыльно пузырные принадлежности и всякая такая лобуда ну вроде и все да еще может быть захочу с собой небольшой бучок ну я так думаю на 7 килограммов веса это все получится это спальня капсула ничего себе Нет. помимо карт и всего прочего рекомендую скачать вам программку победа создайте специальную папку куда вы положите все необходимые для путешествия программы у меня она называется travel открываем победу это интересная программка которая для себя открыл совершенно недавно здесь можно купить билет также прочитать Юридические аспекты вашего путешествия, правила провозки багажа, которые нас очень интересуют всегда, посмотреть, как можно добраться до аэропорта на автобусе, можно составить свой чек-лист, допустим, когда вы выезжаете с животным, с ребенком в отпуск, в командировку, допустим, наш вариант в отпуск, и что вы не забыли взять с собой. Тут еще одного нюанса не хватает. Выключили вы утюг. Ну ладно. А, также путеводитель по городам есть. К примеру, летим в Пизу. Смотрим. У друзей был такой случай, что они э, купили э, билеты на багаж, но когда регистрировались э, электронно, это не прошло. То есть там было багаж ноль. Не переживайте, пожалуйста. Спокойно едьте в аэропорт и там разберетесь на стойке. В принципе, вот э, у них они довольны, прошли э, регистрацию и сдали свои вещи, за которые они оплатили э, по интернету. Ничего на стойке регистрации доплачивать не пришлось. Дорогие друзья. Хочу также напомнить вам, находясь за пределами Российской Федерации, не забывать проходить электронную регистрацию на рейс, иначе на стойке в аэропорту вам придется заплатить 25 евро.